Елены со времен, по крайней мере, ранней Византии. А сейчас мы с вами красиво обернем наш взор городу Ветро. Я верил в совершенство форм, И небу прежде посвящал Все, что мне ставили в укор, И юным был мой идеал. А мир земной сгорал не раз И возрождался вновь и вновь, Чтоб только ощутить экстаз, Чья боль желанна, как любовь.